В Елабужском институте КФУ прошел праздник для выпускников вуза. Ежегодно это мероприятие собирает тех, кому дорога память о проведенных здесь студенческих годах. Наша 135-я группа встречаемся каждые пятилетку. Девчонки не изменились, все жизнью довольны. Впечатление от института через 40 лет, я вам скажу. Знаете, как будто, я и не, не, как будто у меня не прошло 40 лет, как будто я снова, а 17 лет, и снова студентка Ильяза. Очень благодарна своим девушкам от того, что мы до сих пор действительно поддерживаем. Учились когда мы, мы очень были дружны, мы всегда была взаимоподдержка, взаимовыручка. Не только в сессию, но и каждодневные. И вот это чувство мы пронесли по всю пору, по всю пору. И сейчас встречаюсь вот... Конечно, мы называем себя не Альфья Музиповна, не, не Клара Георгиевна, а мы называем да, Клара, Алька. Но настолько мы близки. Действительно говорят, что студенческие годы – это, это что-то. Вчерашние студенты приезжают сюда со всех концов страны, чтобы снова пройтись по легендарной лестнице, прикоснуться к перилам, пройтись по коридорам, предаться воспоминаниям юности и выразить благодарность своим преподавателям, чье наставничество открывало им дорогу в жизнь. Мы встретились с, ну, с бывшими нашими сокурсниками, чтобы вспомнить нашу молодость, как мы тут учились, конечно, вспомнить наших любимых преподавателей Кельвулина Мансурова Айзрахмановича, Миронова Николая Петровича, Капустину Татьяну Васильевну. Здесь нас и всех остальных. Ну, всем здоровья. Мы очень рады встрече. По традиции гостей ожидала концертная программа, подготовленная нынешними студентами. Они порадовали собравшись вокальными и танцевальными номерами. Здесь же их приветствовали первые лица института. Это действительно праздник, потому что сегодня праздник встречи, потому что сегодня а, праздник воспоминаний, потому что сегодня праздник, наверное, такой определенной энергетики, которая поможет вам еще в течение следующего года жить, стремиться, совершать подвиги для того, чтобы вновь встретиться, увидеть добрые милые лица, вспомнить прошлое, помечтать о будущем. После окончания официальной части праздника гости не спешили расходиться и с неохотой прощались друг с другом, торжественно обещая встретиться здесь же на следующий год. Анастасия Иванова, Екатерина Сайбель, Денис Степайлов, Универньюз.